Привет, как дела? В продолжении рассказа о нашем с мамой путешествии в марте 2017 года по югу Англии сегодня я расскажу про наш второй город под названием Богнер Риджис. Итак, напомню, что прогулявшись по городу Ворсинг, о котором я вам недавно рассказывала, если кто не помнит, смотрите в этом ролике, мы вечером сели в поезд и э, буквально за полчаса доехали до э, следующего города, в котором мы сняли отель э, и переночевали там, а на утро отправились гулять. билетов меня часто спрашивают а во сколько же обходятся наши с мамой путешествия до ворсинга мы ехали час 20 минут и билеты на двоих нам обошлись в 10 фунтов а вот от ворсинга до богна реджис мы добирались всего лишь 34 минуты правда с пересадкой и билеты нам обошлись уже в 16 фунтов а обратно же из богна реджис до лондона мы ехали час 47 минут за 17 фунтов на двоих вот и считайте, где-то в районе 45 фунтов нам обошлось все путешествие на поезде. Плюс к этому мы сняли отель в Богнер Риджис за 64 фунта. Это был очень хороший отель, Роял Норфолк назывался. Мне кажется, именно там жили богатые и знаменитые, в том числе и король Георг V. Но об этом попозже. Итак, приехали мы вечером, сразу же заселились в отель. И именно этот отель мне запомнился тем, что в эту ночь у нас произошел инцидент. Где-то в 2 или в 3 часа ночи сработала пожарная сигнализация. А я как раз по тем временам хотела снять фильмы и владела информацией, как спастись в толпе, при пожаре, при наводнении, при крушении там, самолета, кораблекрушения. В общем, такие вот шаги изучала, что делать в экстренных случаях. И, в принципе, да, при заселении в отель или при посещении какого-то концертного зала я всегда стараюсь запомнить, где конкретно находится выход и плюс к этому засечь дополнительные служебные выходы на случай пожара. Это основной из пунктов, который помогает спасти жизнь при возникновении задымления в случае пожара. А также самое главное условие при срабатывании пожарной сигнализации, ни секунды не медлить, быстро собраться и практически бросив все вещи, выбежать на улицу в безопасное место. Что я и сделала. В принципе, так как мы заселились в отель, все вещи у нас лежали на стульчике и одежда висела в шкафу. Я быстро оделась, накинула пальто, натянула сапоги, взяла свою сумку и выбежала из комнаты. При этом сообщив маме, что я пойду спущусь, спрошу на ресепшене, что да как, и если я не приду обратно через минуту, то чтобы она выходила, но она немного помедленнее собиралась. И э, так как наша дверь практически находилась на выходе э, в общее фойе, и надо было спуститься со второго этажа на первый до ресепшена, добежать, я добежала, спросила. И администратор мне сообщил, что, извините, э, произошла вот такая вот ситуация, кто-то закурил в номере. А в отеле было жесткое правило, никакого курения, иначе штраф там, по-моему, 250 футов. Но кто-то все-таки не сдержался и закурил. Поэтому весь отель был поднят на уши, ни одна я уже стояла на ресепшене. В итоге она сказала, извините, идите ложитесь спать. Сейчас мы разберемся с этим номером. Ну и как бы на этом все и закончилось. Я прихожу, мама уже стоит готовая с сумками. Но, говорю, все, расслабься. Сегодня кино не будет. В общем, вот так вот судьба дала нам такой шанс попробовать, испытать, как мы будем действовать в случае реальной опасности. Так что за две минуты мы бы с мамой обе были бы уже на улице. На утро мы проснулись, за окном шел дождик. Гулять в такую погоду вообще не хотелось, поэтому мы остались, по-моему, до 10 часов, когда у нас был выезд. Сходили или у нас в этом отеле был включен завтрак. Вообще отель очень красивый, к сожалению, я его не сняла, только нашу комнату и завтрак. Интересные были интерьеры, мне они запомнились. И, несмотря на то, что дождик не проходил, ну, там немного он моросил, э, у нас уже был чек-аут, и мы вышли гулять по городу в такую вот погоду. Богнер Риджис. Э, я, конечно, чисто по-русски называла его Богнер Регис. Ну, как-то мне было созвучно с музыкой регги. Вообще, по-русски его называют Риджис или Реджис. Uh, но правильнее все-таки называть Риджис, если сравнивать с написанием uh, и произношением улицы Риджин Стрит. Это английский морской курорт в западном Сассексе, который находится на берегу Ламанша. Он имеет 8-километровый пляж и является местом отдыха и оздоровления англичан. В средние века на этом месте возникла рыбацкая деревня под названием Богнер, которая в 18 веке превратилась в морской курорт. Многие здания здесь, такие как дом-хаус, нынче педагогический колледж, были построены в георгианском стиле. С 1929 года это место называется Богнер Риджис, что означает королевский Богнер. Латинское слово Риджис от родительного падежа Рейх означает король. Видимо, потому что именно здесь, в этом месте, король Георг V вылечил очень серьезную болезнь. Он страдал легочными заболеваниями и болел то, что мы называем сейчас бронхитом и пневмонией. Несколько раз его состояние было крайне тяжелым. Умер он в возрасте 71 года в Сандрингеме. И лишь спустя 50 лет стало известно, что его персональный врач по собственной инициативе совершил эвтаназию впавшего в кому после тяжелого бронхита короля, собственноручно введя ему морфин и кокаин. Так что, возможно, именно в этом отеле и останавливался король Георг V. Но мы же вышли на улицу и пошли гулять по набережной, под дождем практически никого не встретили только собачники выгуливали своих собак есть такая поговорка хороший хозяин свою собаку в плохую погоду не выведет на улицу но гулять собакам надо Делать свои дела И э, собачники, как и в любом курортном городе Выходят утром на прогулку, кто-то на пробежку И выгуливают собак прямо по набережной И я засняла некоторые моменты ну, Потому что э, в городе практически нечего было делать э, Там одна набережная, а музей, достопримечательности Это, наверное, было в другую сторону от вокзала но мы туда не пошли. Мы решили просто понаслаждаться природой, морем. Несмотря на дождик, мы прогулялись по достаточно большому красивому саду. Там процветали разные цветы. Я поснимала отдельно крокусы, еще какие-то разноцветные, красивые такие и свежие, прямо дышащие, новой жизнью растения, там порассматривали дизайн, оформление этого сада, были выложены какие-то разноцветные плиточки, на них были нарисованы яркие картинки, так просто ходили, наслаждались природой и погодой. Дождик перестал идти и мы направились в другую сторону, в сторону пирса, посмотреть, что там происходит, что мы можем, чем заняться, куда сходить. В общем, так Шатались без дела, так скажем. Там на самом краю пирса рыбачили рыбаки. Мы понаблюдали за ними. Прямо самая погода для рыбалки. А нам лучше бы было сидеть дома, наверное, так. Ну, то есть в курортный город надо ехать летом, а не в марте. То есть делать там, в принципе, было нечего Единственное, там есть еще парк развлечений Куда родители, видимо, приходят с детьми Поиграть в мини-гольф Он очень красиво оформлен в таком стиле С витринными мельницами Какими-то бочонками Мы понаблюдали, тоже я все поснимала Пошли дальше гулять Там увидели вот такую вот синюю беседку Тоже сфотографировались на, на ее фоне В общем так, просто прослонялись и э, понаслаждались природой и морем. Ну, естественно, море — это самое главное, ради чего мы едем на морской берег Англии. Ну и в 4 часа уже э, был наш поезд, мы добрались до вокзала, сели и поехали обратно в Лондон. Вот таким было наше мартовское путешествие в 2017 году на южный берег Англии. Пока на этом все. Не прощаюсь с вами. До скорых встреч!